Франшиза поможет мне открыть детский сад? Первый этап нашей совместной работы – это будет подбор помещения, зонирование и ремонт детского сада. Эту работу мы берем на себя. Франшиза поможет мне подобрать персонал? Конечно. Подбор персонала начинается с момента подписания договора аренды, потому что нам важно подобрать качественных педагогов в наш детский сад. И мы тщательно выбираем все вакансии, приглашаем их для собеседования и собеседуем по нашей авторской методике, учитывая систему тестирования и оценок кандидатов. Как я уберу детей, как мне привлечь клиентов? Привлечение клиентов – это одна из самых важных задач при открытии детского сада и любого бизнеса. Мы с момента подписания договора аренды начинаем запускать всю нашу масштабную рекламную кампанию, включая онлайн и офлайн инструменты. Это ваш личный сайт, это контекстная реклама, социальные сети, более 80 каталогов, которые мы регистрируем и продвигаем, а также используем разные наши авторские Оффлайн маркетинговые акции. Поэтому к открытию мы привлекаем, как правило, около 70 заявок на ваш детский сад.